Всех приветствую на канале Техорбита и в этом видео мини-электропила цепная. Поехали! Для начала посмотрим комплектацию. Сама основная часть с двигателем от шуруповерта, кнопкой включения, причем есть плавная регулировка, местом для подключения аккумулятора и, собственно, посадочное место с шестеренкой для установки цепи. С виду, конечно, сразу напоминает часть шуруповерта. Хотя по сравнению, давайте с обычным шуруповертом, шуруповерт даже выглядит как-то помассивней. Я выбрал комплектацию с двумя литиевыми аккумуляторами на 21 вольт. Разумеется, зарядное устройство, которое работает от сети 220 вольт. Защитная вот такая сетка, только мне пока вот непонятен ее смысл. Направляющая шина для цепи. Сама цепь и торцовый ключ с отверткой для монтажа. Теперь давайте все это дело соберем и протестируем. А также разберем один из аккумуляторов, чтобы убедиться, что у нас там точно стоит литий, а не кадмий. Китайцы хитрые, от них все можно ожидать. Первым делом открутим крышку, под которой спрятана шестеренка цепи. Под этой крышкой мы видим шестеренку цепи и механизм натяжения самой цепи. Натягивается цепь при помощи отвертки. Здесь у нас есть изображение, подсказка, которая показывает, как правильно нужно устанавливать цепь. Спереди должен стоять зубец поменьше на звене, сзади побольше. И показано, в какую сторону вращается цепь. Берем цепь, находим звено и располагаем его именно так, как показано на рисунке. Берем направляющую шину цепи и одеваем цепь. И теперь все это дело устанавливаем на свое место и одеваем на звездочку. Далее проверяем натяжку цепи. Как видим, цепь у нас сильно ослаблена. При помощи отвертки регулировочного болта натягиваем цепь, так, чтобы она не сильно болталась, но и в то же время не была натянута, как струна. Натягиваем до такой степени, чтобы цепь была натянута, но немножко был ход, от направляющей шины и теперь закрываем все защитным кожухом и закрепляем гаечкой слегка без фанатизма подтянув ее ключом для безопасности собираем и устанавливаем цепь без пристегнутого аккумулятора сама рабочая часть у нас составляет девять с половиной сантиметров а значит то, что если, например, пилить в круг, то мы можем распилить, к примеру, бревнышко размером до 19 сантиметров. Теперь давайте просто для сравнения сопоставим данную пилу с шуруповертом. Как видите, они не сильно отличаются в размерах. И с виду это поначалу выглядит как, как будто какая-то игрушка. Но, уверяю вас, это далеко не игрушка, а довольно-таки опасный инструмент, которым нужно пользоваться, соблюдая все меры безопасности. ну Давайте еще раз есть в комплекте, установим вот этот щиток. Но я говорю, я пока не понимаю, для чего он нужен. Так как я видел, как пилит бензопила, стружка вылетает по ходу вращения цепи. То есть стружка будет вылетать прямо. А для чего нужна вот такая вот защита от чего она будет меня защищать, пока я не пойму. Если кто знает, напишите в комментариях. Установим ее на предназначенное для этого место. Тут даже в районе болтика есть такой паз, чтобы защита не сворачивалась в стороны. Вставляем защиту в этот паз и притягиваем болтиком. Вот теперь у нас полностью инструмент собран, наша пила. И осталось только установить аккумулятор и протестировать. Давайте подключим аккумулятор и проверим пилу в работе. Хоть и написано, то что направляющие шины пилы внутри вроде сделаны из вольфрамовой стали и не обязательно ее смазывать, я все-таки на всякий случай буду смазывать при работе цепь. Потому что трение есть, а если есть трение, значит есть износ. Не сносится сама шина, сносится, значит, сама цепь. Так что я рекомендую смазывать. Итак, цепь смазали. Самое время проверить данную пилу в работе. Из того, на чем можно испытать под рукой у меня есть вот такой брусок 20 на 40 и вот такой деревянный черенок 30 миллиметров в диаметре. Берем сначала черенок, пробуем. Я даже не заметил. Еще раз. И давайте третий раз. Ну, практически, как резать ножом банана. Довольно легко и не требует особых усилий. Давайте попробуем брусок. Вообще песня. Еще. Ну, ребят, что скажу, что ручная ножовка по дереву здесь даже рядом не стояла. Отпиливаем за несколько секунд. Ну и давайте сделаем еще один рез. И вот что я сейчас заметил, когда припилки изделие упирается в саму пилу, работа идет очень хорошо. Так что при возможности делайте упор. Поставили, сделали упор и готово. Ну что, ребят, могу сказать в заключение? Обалденная штука! Охота, рыбалка, выезды на природу, ухаживание за кустарниками, за деревьями в саду. Для этих видов работ данный инструмент, ну, просто бы я сказал, незаменим. Во-первых, с ножовкой немножко полазил и спина мокрая. А здесь буквально за несколько минут можно выполнить ту же самую рутинную работу. И даже, в принципе, не успеете устать. Ссылка на покупку, как всегда, будет в описании. И про эту защиту... Кто понимает, для чего она, напишите. Потому что даже сейчас, когда при работе, видно, то что все опилки летят вперед по направлению вращения цепи. Вроде как будто обратно в эту защиту отлететь ничего не может. Так что прошу, кто понял, зачем эта защита, напишите в комментариях. Ну а теперь, как и обещал, давайте посмотрим, что внутри аккумуляторов. Какие элементы питания нам сюда засунули китайские друзья. Я уже предварительно разобрал один аккумулятор. Корпус аккумулятора скреплен четырьмя саморезами под насадку в виде звездочки. Такие насадки есть в любом, примерно вот в таком наборе. Итак, открываем корпус аккумулятора. Сразу видим здесь установленную плату контроллера заряда БМС. Также при разборке я обнаружил, что на плате БМС еще встроен разъем для подключения зарядки со штекером. Сразу, когда крутил аккумулятор в руках... Я этот штейкер для зарядки даже не заметил, но он здесь есть, и заряжать через него можно. Далее убираем нижнюю крышку корпуса, и видим здесь сборку из 5 литий-ионных аккумуляторов форматом 18650 Емкостью 2200 мАч. Китайские друзья нас не обманули, все честно. Даже когда выйдут эти аккумуляторы из строя, их довольно легко заменить на новые. По тому же принципу, как я делал это на шуруповерте. Если кто не видел, как мы шуруповерт переводили на литий, ссылку сейчас вы видите вверху видео. И также ссылка будет в описании под видео. Да, и сразу, когда показывал комплектацию, забыл показать инструкцию. Инструкция есть на английском языке, небольшая. Ну, в принципе, даже тут в ней ничего интересного нет, и так все понятно. А также заметил то, что на отвертке, которая идет в комплекте, она у нас двухсторонняя. Фигурная и плоская. Что в принципе тоже является небольшим, но плюсиком. Сами аккумуляторы пришли сразу же заряженными примерно на 90%. А по поводу зарядки можно взять вот такой вот штекер, повышающий преобразователь. И берем 12 вольт с бортовой сети авто, преобразовываем их в 21 вольт и подключаемся к заряду аккумулятора. Тем самым мы не привязаны будем к розетке с 220 вольт, а сможем свободно в течение поездки или пребывания на природе при необходимости подзарядить аккумулятор. А теперь я отправлюсь куда-нибудь вокруг по окрестностям, вокруг города и попробую найти какое-нибудь бревно для дополнительного теста пилы. И попробуем распилить уже что-то более серьезное, чем брусок и черенок. Нашли бревнышко примерно толщиной с рабочую область цепи. Пробуем. понимаешь да смотрите отличный ровный срез отличный ровный срез вообще пила просто идеальная и довольно за короткое время мы от, отпилили брусок сырой древесины все. а у меня на этом все кому понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал не забывайте нажать на колокольчик всем пока